За первые 10 лет нынешнего века у нас было три крупных краха. В 2000 году был крах даткомов, за которым последовал крах ипотечных кредитов в 2006 а затем банковский крах в 2008 Вопрос в том, что будет дальше. Новый гигантский крах 1929 года? Каждый раз, когда я слушаю этих парней на CNBC, они продолжают говорить о повторении гигантского краха 1929 Но я скажу вам, что это даже не сравнится с тем, что нас ожидает. Поэтому я пишу и говорю о том, что я очень обеспокоен нашим будущим, нашим благополучием и состоянием экономики. Но недавно я писал, что лучшее время для подготовки к краху это время до самого краха грядет самый большой крах в мировой истории хорошая новость что это лучшее время чтобы разбогатеть во время самого краха плохая новость крах будет долгим что лично для меня тоже хорошая новость есть что-то хорошее в том чтобы быть старым у меня есть большой опыт который я пережил s&p 500 на самом деле s&p 7 и его контролируют министры финансов елен и пауэлл поэтому нет никакой связи между экономикой и тем что на самом деле они не делают с фондовым рынком я немного странный потому что мне нравятся крахи тем не менее следующий крах обрушит золото серебро биткоин и акции но хорошая новость заключается в том что крах это хорошее время чтобы разбогатеть другой вопрос это инфляция или дефляция И если посмотреть исторически что вообще происходит сегодня а то что минфин и фрс сша радикально увеличили денежную массу при этом скорость обращения денег падает потому что все ожидают, что будет инфляция. Но скорость обращения денег, о чем мы с Джимом Рикордсом говорим постоянно, резко падает, а люди не тратят. Тем временем азиаты набирают обороты, теперь порты наконец открыты, и нам говорят, что это временная инфляция. Но проблема в том, что у нас такой огромный долг из-за того, что мы накачивали фондовый рынок и рынок недвижимости напечатанными деньгами. Но эти деньги не пошли в экономику, это и есть самая печальная часть всего этого. Поэтому богатые становятся еще богаче, а средний класс становится все беднее. Это трагедия, то, что происходит сегодня. Я не знаю, что именно будет, но вы не можете продолжать печатать фальшивые деньги. Скорость обращения денег продолжает падать, а долг расти. Поэтому ни мне, ни вам не нужно идти в Гарвард, чтобы понять, что это нехорошо. И это будет самый большой крах в мировой истории. Ведь у нас никогда не было такого большого долга. Это самая большая проблема из всех населения. Сегодня. соотношение долга и ввп поражает поэтому когда это все рухнет оно потянет за собой все остальное я хочу дать людям общую картину причина по которой меня не заботят елен или паул заключается в том что они оба марксисты я хочу привести одну цитату ленина он говорил что создание центрального банка это 90 процентов коммунизма и другая цитата лучший способ разрушить капиталистическую систему это испортить ее валюту я бы сказал, что сейчас отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи. И мы уже точно знаем, что фондовый рынок это уже не S&P 500, а S&P 7. И его расхождение с реальной экономикой никогда не было хуже. Я обеспокоен, потому что деньги остаются только на рынке инвесторов во всякие акции до да бумаги. Каждый раз, когда ФРС что-то делает, когда казначейство что-то делает, только такие парни, как я, становятся богаче, а тем временем деньги не идут в реальную экономику. Они годами не инвестировались в заводы или оборудование, поэтому у нас массовая безработица и неполная рабочая занятость. Из-за этого я и вспомнил цитату Ленина «Создание Центрального банка – это 90% коммунизма, а Лучший способ разрушить капиталистическую систему это испортить ее валюту так и случилось в 1971 году когда диксон отменил золотой стандарт доллара тем не менее когда рынки обваливаются это лучшее время чтобы разбогатеть поэтому я очень взволнован грядущим крахом потому что лучшие активы станут доступнее для покупки но к сожалению мы застанем массовые социальные волнения вот что меня больше всего беспокоит потому что мы не реинвестировали у нас есть ФРС и казначейство, которые инвестировали только в класс инвесторов, но они не инвестировали в рабочий класс. И пенсионные счета рабочего класса без работы, без зарплаты, без всего подобного просто сгорят. Поэтому я и говорю, что мне больше не нравится то, что происходит. Я настроился на YouTube и все финансовые рынки 24 на 7, и это одна из лучших вещей в плане технологий. COVID-19 намного улучшил все, что связано с технологиями. И я люблю YouTube. Я слушаю некоторых из самых умных парней на планете Земля. Я слушал Лэйси Ханта, и он говорил о дефляции. Затем я послушал Рикардса, и он тоже говорил о дефляции. И сейчас уже я говорю, вам пора просыпаться родителей говорят своим детям чтобы они заканчивали школы много работали и откладывали деньги но в 1970 м когда я закончил школу миллион долларов под 15 процентов приносил мне 150 тысяч долларов в год еще одна вещь которая происходит доходы людей падают они становятся зависимыми и правительство сша говорит им что бедность была побеждена поэтому в любом случае причина по которой инфляция так влияет на людей заключается в том что любой человек является потребителем но даже поддержание жизни Сейчас покупать продукты бензин туалетную бумагу и все это действительно вызывает трудности у многих так что люди которые жалуются на инфляцию просто знаете что это потому что федеральные резервные банки казначейства сша в лице джанет елен которая также была главой федерального резервного банка коррумпированы до мозга костей Федералы должны были позволить им потерпеть неудачу, но они изо всех сил держали и держат их на плаву. И именно поэтому каждый раз, когда они зарабатывали, это создавало еще больше долгов в экономике, просто создавало еще больше фальшивых денег и обесценивало доллар. Именно поэтому Америка становилась беднее, а дефицит продолжал расти, потому что все они должны были оставаться на плаву. Поэтому следующий крах будет дефляционным, а не инфляционным. Ну а пока что ФРС должна поддерживать иллюзию, что это инфляция, а не дефляция.